всем привет ждем привет-привет я рада приветствовать вас в нашем эфире по традиции ждем пока подсоединяются еще участники Еще ждем ждем минутку и начнем мы продолжаем наш парфюмерный марафон по традиции по средам в 11 часов у нас разбор ароматов коллекции компании ламбре и сегодня мы разбираем три аромата у нас сегодня необычный эфир ароматы у нас будут жасмин пачули и аромат 101 Поэтому немножко будет сегодня более сжато, более динамично. Сколько нам нужно успеть сохранить эфир. Как обычно, мы будем разбирать аромат по схеме. То есть мы сначала пишем в чат, какой аромат, его характеристики. Каким он вам видится. Потом мы пишем, какая у нас женщина, либо мужчина, носитель этого аромата. И куда мы могли бы одеть этот, надеть аромат куда-то по какому-то случаю, событию, с какой одеждой и что могли бы мы с помощью этого аромата корректировать, либо то, какую помощь аромат нам может оказать. Сегодня, ну, поскольку был запрос э, на то, чтобы с этими ароматами э, получше разобраться, поскольку не все их э, знают, понимают и видят, вот, э, я немножко сегодня буду больше давать вам своего видения, то, как я увидела эти ароматы. Поэтому начнем. Нам понадобятся полноразмерные флаконы, либо пробники, блоттеры, как обычно, бумаги и стакан воды чтобы освежить наши обонятельные рецепторы. Поэтому начнем. Начнем с аромата жасмин. Сначала у нас будет жасмин. Наносим на блоттер. Ждем, проветриваем 30 секунд. И пишем в чат, какой аромат, какие характеристики, каким он вам видится. Слушаем, погружаемся. Пока вы будете писать, я немножко буду вам... Э, вот, наверное, дождусь сейчас первых характеристик. И немножко вам дам картинки, какие мне увиделись в связи с этим ароматом. Какой аромат и какая картинка в связи с этим нарисовалась. Какой аромат жасмин. Ждем, каким он вам увиделся, какой этот аромат. Пишем три характеристики. привет таинственный нежный утонченный угу, спасибо лена еще Ждем. Пока ждем, я тогда вам загадочный, влеку... влекущий. Угу, спасибо, Оля. Зачитаю свои. Но буду не три, а гораздо больше, потому что аромат такой не все понимают. Он, наверное, немножко непонятный для каких-то. Вот, пиш... Аромат чистый, свежий, прохладный лучезарный, искренний, ясный, размеренный, неторопливый, собранный, самобытный, невинный. И вот, позволите картинку вам, какая у меня нарисовалась. Представьте себе, свежее утро, влажность просыпающегося сада, от цветущих кустов веет прохладой. Кое-где поблескивает и переливается в лучах восходящего солнца роса на траве и цветах. И все это дышит и мерцает, шепчет и просыпается, чтобы с первыми лучами солнца встрепенуться, развернуться, глубоко вздохнуть и открыться новому дню. Вот такая картинка у меня нарисовалась. То есть аромат -то погружает в себя, предлагает задуматься, сосредоточиться, созерцать, настроиться и помечтать. Еще мне представился пленительно утонченный букет свежесрезанных цветов, влажных. Аромат между безупречностью и чувственностью. Концентрация женственности и грации. Да, мы жасмин. Жасмин сейчас разбираем. Ощущая аромат, невольно погружаешься... Состояние медитации, когда дыхание становится глубоким и плавным, а мысли возвышенными. Аромат символизирует гармонию и совершенство, чувственность и страсть, застегнутые на все пуговицы, но готовые вырваться наружу и открыться навстречу потоку чувств и эмоций. Увидели? Ну вот я увидела таким, может быть вам увиделось что-то еще, да, спасибо, Лена. Может быть, немножко легче стало его видеть. А теперь пишем, какая женщина. Какая женщина может носить такой аромат? Какая она? Какой у нее характер? Как она выглядит? Что она чувствует? Вот Что она ощущает в этом аромате? Либо что она хочет ощущать, и при помощи этого аромата она это получит. Какая женщина? Напишите, пожалуйста, в чат. Да, аромат очень красивый. Я бы сказала, хрустальный такой. Мне видится он прохладным и влажным, так или иначе, все равно это он все-таки больше прохлады в нем, чем теплоты. Теплота может быть внутренняя, душевная, легкая, да. Женщина легкая, она я вам зачитаю, пока свои, пока вы пишете. Милая, привлекательная, элегантная, романтичная, мечтательная. Гармоничная, в гармонии с собой и миром. Вот такая. Ждем, какая еще. Очень женственная, нежная, белокурая бл блондинка. Да, спасибо, Лен. Такой образ у Лены нарисовался. Аромат очень нежный. В нем, конечно, хочется быть девочкой-девочкой. Да, женщина собранная, элегантная. Цветок жасмин, да. Жасмин очень женственный. Это вот само воплощение женственности. Хотя жасмин вот, по-разному он в ароматах проявляется. И везде он разный. Вот. Лично мне очень нравится. Люблю жасмин. Хотя... Во многих ароматах он, конечно, даже не везде похож на цветок, я бы сказала. Он иногда очень пронзительный даже такой. Ну, вот сегодня мы про жасмин, аромат жасмин говорим. Женщина. И как еще, какой стиль у женщины, куда можно надеть этот аромат, В какой одежде. Женщина может быть в этом аромате Какое время года Время суток Да, правда, Оль Жасмин везде разный В каждом аромате другой и настолько нельзя сказать, что он вот, вот прям жасмин, жасмин, и все, он только вот такой. Нет, у него разное лицо, разное проявление, разные ощущения при, при том, когда слышишь аромат жасмина. Ну вот жасмин в том понимании, что не чубушник обычный, который у нас в садах везде, как мы называем, а именно жасмин. Он, конечно, тонкий, нежный. Да, аромат дневной, вечером для шопинга, на отдыхе. Да, Оль, согласна. Вот, я увидела его, конечно, весенний, летний больше. Но если зимой захочется немножко, скажем, ощущений лета и весны особенно. Весна в душе, да, она всегда может быть круглые сутки и круглый год. Вот какие у меня ощущения возникли. Я вам сейчас прям зачитаю. У меня прям вчера поток на меня снизошел я прям готовилась к этому эфиру и немножко дам вам свое видение аромат транслирует все будет хорошо аромат помогает создать гармоничные отношения с миром и чувствовать гармонию внутри себя облегчает проживание кризисных ситуаций подойдет для адаптации в новом проекте это может быть работа дом либо даже даже место жительства этот аромат требует вдумчивого применения. Вот. И я его увидела как аромат для неспешного утра, аромат дневной, релакс, утро невесты. Кстати, вот утро невесты – это как раз вот, вот это вот раннее утро, когда невеста собирается. Может быть, какая-то сессия фотосессия, она собирается а, готовиться к тому событию. То есть это преамбула того главного события, которое скоро-скоро вот развернется – вот, но это будет позже, а сейчас оно неспешное, сосредоточенное, такое неторопливое, вот такая, не такую невесту я увидела. Ну, а также это вот офис, белая рубашка, и еще вот, на мой взгляд, подойдет аромат для занятий йогой и другими подобными практиками. То есть это может быть там цигун, стретчинг, пилатес для медитации, то есть то, что не подразумевает а, динамику. Ага, Лена, я бы его надевала по выходным дням с подружками навстречу. Да, согласна. Он такой вот а, незатейливый и в то же время легкий и не погружается глубоко. Такой, да. Да, Оль, спасибо. Конечно, готовилась, потому что много вопросов было по этому аромату. Многие говорит, говорят, что мы не видим, мы не понимаем, а как он, а какой он, а куда его, какая женщина. Ну вот. Может быть, вам немножко помогли мои, так сказать, изыскания. И вам поможет увидеть его. Заметить аромат прекрасный, просто чудесный. Вот. Ну, пожалуй, мы с ароматом жасмин закончим. Теперь перейдем к аромату пачули. Наносим его на блоттер. Ждем 30 секунд. И по той же схеме. Три характеристики, потом какая женщина, куда надеваем, время года, время суток, стиль одежды, аромат преамбула, хорошая, понятная характеристика. Да, Оль, вот у меня такая ассоциация прям вот как пронзила, что действительно это не главное событие, а вот то, что предваряет его. И, ну, главное, вы ж, мы же все знаем, что... Главное же не процесса а подготовка. И если эта подготовка будет хорошо проведена, то событие, конечно, состоится. И оно будет таким, каким его хотят видеть и каким его задумали. Вот. Да, вот такой аромат чудесный. Теперь мы разбираем аромат пачули. Пишем три характеристики в чат. Вот. И я вам зачитаю свои какие мне увиделись, даже, даже цвет. Вот цвет вот при почему-то действительно у меня совпало вот с... Я почему не стала даже из коробочек доставать. Не зря эти э, оформления коробочек в этом цвете. Вот он у меня увиделся таким. Да, просто отличается от обычной коллекции, так как в парфюмированной воде. Ну, он отличается тем, что он... Как бы моноаромат, но на самом деле он очень сложный, очень глубокий. И в нем можно увидеть, ну, не только что-то там, один компонент, скажем так, вот, жасмин, либо пачули. Конечно, там все гораздо глубже и интереснее. Он, конечно, очень томный, глубокий, манящий. Да, спасибо, Уля. Еще пишем три характеристики. Зачитаю вам свои. Теплый, женственный, глубокий, комплементарный. Эстетически сложный, интеллигентный. Ну и цвет мне почему-то увиделся терпковинный. Вот и даже не сколько цвета, а сколько, может быть, вкус вот такой. Какая-то терпкость в нем такая есть, неоднозначная. Непростой и глубокий. Да, вот это точно. Еще ждем характеристики аромата. Какой почули. Привет, вновь, вновь присоединившийся. Три характеристики пишем в чат. Ощущения, поделюсь своими ощущениями. Это аромат. аромат. Это ощущение радости от свободы, легкости, безграничного принятия себя и удовлетворенности своей жизнью. То есть такой аромат состоявшегося уже человека и, ну, это как бы даже не, не связано с возрастом, а именно с тем, что человек зрелый, зрелый духовно, да, заявляющий, томный, Дален, спасибо, он действительно он позволяет обратить на себя внимание. То есть незаметным в этом аромате, ну просто невозможно быть такой. Какая женщина, теперь три характеристики пишем, какая женщина в этом аромате, какая она, какой у нее характер, какая она внешняя, может быть, какие-то, что она чувствует. Пишем три характеристики женщины в этом аромате. В аромате пачули. Какой вы видите эту женщину? Уверенная, может себе позволить все. Брюнетка в воображении. Да, да, Улья, согласна. Глубокий и томный. Блондинки почему-то всегда легковесными, изящными представляются нам. И на блондинке, ну, блондинки тоже бывают разными. Яркая, харизматичная. Да, Лен, спасибо. Зачитаю вам свои характеристики. Ухоженная, строгая, безупречная, с сильным характером, цельная натура, самодостаточная. Такой мне увиделась женщина в этом аромате. И теперь пишем, куда мы сможем надеть этот аромат. Время года, время суток, по какому случаю. Куда мы его открытое, закрытое пространство, где мы можем да, эти ароматы, как инь и янь Такое пришло сравнение у Ольги. Да, Оль, спасибо. Они э, очень дополняют. И, кстати, они очень красиво вместе. Попробуйте два блоттера вот сложить и послушать этот аромат. Он очень интересный. Вот глубина пачули и прохлада жасмина. Очень ощущения такие интересные. Да. Да, Т9. Иногда чудит. Ну, мы же все знаем про него, поэтому. <смех> Куда мы можем надеть этот аромат? По какому случаю? события? Мне увиделся аромат вечерним, но с определенными рамками, без фривольности и кокетства. А, придает уверенности в себе, словно надетый щит. И аромат а, для открытого пространства. Больше даже, на мой взгляд, для открытого пространства. Вот. Но, конечно, нужно соблюдать дозировку, ну, просто если чуть больше, как говорится, передоз, и иначе это будет как цыганское платье, когда вот это платье яркое, цыганское, плюс пол полкило блестящего золота и при неухоженном внешнем виде. Ну, то есть вот я надену все лучшее сразу, когда много этого аромата, конечно, его нужно чуть-чуть. Более вечерний, заявите себе, да, Лен, согласна. Вот, поэтому при пользовании ароматом рекомендуются вежливые дозы. То есть пару пшиков, и тогда да, это вот такая элегантная, уверенная красота. В офис не надо, да, Лен, согласна. В офисе он, конечно, может задушить. Хотя офис тоже разный бывает. Бывают офисы с открытыми террасами, даже вот творческие какие-то, вот. Вечер, романтическая встреча, дозирована. Да, согласна. То есть очень-очень прям аккуратная. Вот. Аромат не горячий, не пробуждающий желание. Вот. И мне увиделся как идеальный аромат на прохладную погоду с ветром. То есть это осень-зима, либо ранняя весна с сырой оттепелью. Вот такой мне он увиделся. И в нем... Нет яркости и пышности, но, нет, но есть элегантность. Вот. В микродозах прям совсем настраивает на рабочий лад, но в офисе, конечно, надо очень аккуратно, либо за какое-то время нанести его, чтобы он, по крайней мере, раскрылся и уже немножко утихомирился. Тогда вот... Либо офис – большое пространство... Тогда он еще может. Ну, вообще, конечно, лучше аккуратно с ним. Да, аромат согревающий, глинтвейный. Да, он очень такой обволакивающий. Вот, конечно, этот парфюм любит воздух. Открытый воздух, и его не стоит закрывать в офисе, либо в другом замкнутом пространстве. Главное, не обливаться. Жасмин можно, а почули не? Да, согласна. Здесь, конечно, вот нужно очень-очень вежливо дозу соблюдать. От него исходит ощущение уверенности и мягкой силы, вот у меня такая ассоциация возникла, и аромат озрелой и спокойной женственности, статусный аромат и очень хорошо будет идеален практически с мехами на вечернее мероприятие, то есть вот меха, на мой взгляд, они немножко его, как бы мягкость ему такую придадут. Вот. И он производит серьезное впечатление, вызывает интересы, интригу, но держит дистанцию. То есть, относительно строгий аромат. И, естественно, его можно также использовать. То есть, если вы хотите немного, скажем, дистанцироваться от кого-то, то вот, да, этот аромат очень поможет. Но, опять же, очень-очень аккуратно производит... Значит, стиль. Какой стиль я увидела? Классический стиль, минималистский, когда это все строго, но со вкусом. И цвет. Вот черный, серый, вот бледно-розовый увиделся с шоколадом, какао и винный. Вот винный такой прям бордо. Вот, ну все, пожалуй, с этими ароматами закончим. Главное не обливаться, да, это точно. Теперь переходим к аромату 101. Очень аромат. Загадочный, очень интересный. Наносим на блотер и слушаем его. Можем освежить обонятельные рецепторы, чтобы дать им отдохнуть. Переходим к аромату 101. Пишем характеристики. Три характеристики. Для меня в три характеристики очень трудно было уложиться, поэтому я вам... Гораздо больше зачитаю. Прям 101 первый у меня поток сознания вызвал. Пишем три характеристики аромата 101. Какой он? характеристики «Аромата-101». как вы пишете, зачитаю свои. Сдержанный, толерантный, интимный, деликатный, дорогой, отстраненный, неоднозначный, колкий, простой, но не банальный, игривый, интеллектуальный, оригинальный, мистический, за гранью реальности, неординарный, новаторский, негромкий, фантастический, обволакивающий, Безупречный, волнующий, звенящий. Вот сколько у меня вывалилось характеристик. Леденящий, строгий, сдержанный. Да, Лен, спасибо, согласна. Аромат с характером, аромат будущего. Вот мне увиделось. И аромат несуществующих цветов. Вот какой-то такой мистический. Строгий, элегантный, фантазийный. Да, Оль, согласна. На мой взгляд, это вообще не аромат, а атмосфера. Вот он мне как-то что-то напомнил, как пахнет новая книга, либо глянцевый журнал, и новые купюры так пахнут. Вот мне так увиделось. Аромат очень интересный, он прямо играет в прятки. Он сначала исчезает, потом появляется неоткуда и накрывается новой силой. Будоражит. Да, этот аромат умеет удивлять. Очень интересные, очень и ассоциации, вам свои прям зачитаю ассоциации. Весна, когда почти растаял снег, но еще не пахнет землей. Деревья начали отдавать свой неповторимый аромат. Голубое небо обещает, что все будет отлично. Вот увиделась мне снегурочка, что полюбила и начала таять. Аромат свежего весеннего воздуха, слегка прогретого солнцем. А еще вот возникла ассоциация, что это аромат необычных захватывающих приключений, либо аромат путешествий, реальных и виртуальных. Ароматный образ современного мегаполиса, захватывающий, стремительный, наэлектризованный и всегда ускользающий. Металлическая вода, прозрачная, как тщательное вымытое стекло, между мной и миром. Вот мне такое увиделось. Да, оригинальный, необычный аромат, согласна. Очень даже вот в какие-то моменты не могу сказать, вот, что мне аромат видится. Действительно атмосферу создает. Вот. В мороз раскрывается на коже и меху дорогой древесины, либо опилками, можжевельником. И вот почему-то у меня еще кожаный салон как-то возникло вот такое. И вот выстиранное белье на морозе стоит колом и пахнет зимой льдом и снегом и свежестью. И кое-где слышны металлические нотки. Вот, например, металлическая стружка. Вот такое увиделась мне. И ощущение, возникло ощущение такого легкого покалывания, как будто а, прикасаешься к елке. Вот. О да, для меня аромат приключений, даже предвкушений, приключений. Да, согласна, Оль. Интересный аромат. Волнение. Да. Температура становится нежным, тонким и не душит. Что интересно, аромат по-разному ведет себя в температурных режимах, вот, в холоде, либо в тепле. Да, красивое видение, да. Ну, я же вам сказала, что я подготовилась. И, по крайней мере, вот, может быть, поможет увидеть этот аромат. Ну, теперь пишем, поскольку аромат этот унисекс, мы пишем, какая женщина, либо мужчина в этом аромате. Как какими мы их можем увидеть, какие они, какой женщина, какая мужчина, пишем. Пишем три характеристики. И сразу потом пишем, куда мы можем надеть этот аромат, в какое время года, во время суток. И что с этого, с, с помощью этого аромата мы можем, а, какую помощь этот аромат может, под какую задачу мы можем подобрать его и использовать. Потому что аромат очень широкого спектра действия, как мне кажется, вот видится мне он универсальный. И можно, вот я вам свои характеристики пока зачитаю, как мне увиделся мужчина либо женщина. Интеллигентный, стильный, благородный, интроверт, интеллектуал. То есть это либо он, либо она. Я в мужском роде. Вот. Женщину вообще не вижу. Но если только мужеподобную, строгую. А вот я вам сейчас зачитаю свое. Вот у меня, конечно, есть какие-то уже даже кейсы клиентские. Иногда даже вот клиенты помогают увидеть этот аромат с какой-то другой стороны. Они делятся своими ассоциациями. И действительно это вот очень интересно. Значит. У меня клиентка, мы ей подобрали этот аромат, и подошел как помощник для сетевых компьютерных игр. Она любит выиграть сети игры. Ну, такая вот мальчик-девочка, как бы даже, да, она. Вот. Но она сказала, он настолько погружает, то есть он вот прям в виртуальной реальности, в чистом виде для нее этот аромат. Очень интересная была. И я прям себе на заметку взяла, и вот с вами делюсь сейчас. Ну, в любом случае, это для стильных людей, с утонченным вкусом. Вот. И куда мы его можем? Аромат, на мой взгляд, всесезонный. Он политкорректный. То есть он никого не задушит. Для меня универсальный аромат. Люблю его в любое время. Могу для релакса с книгой. Могу на работу для строгой вести дисциплины. Согласно. Вот, вот очень интересный и... Я бы сказала, очень не в самый раз. Да, он просто. Этот аромат, он на мужской и женской коже раз, раз, раскрывается, конечно, по-разному. Вот. И этот аромат очень хорошо использовать как бустер, то есть подложку под другой ваш любимый аромат. И он играет совершенно, ваш аромат заиграет другими красками, яркими и э, совершенно немножко иначе даже для э, раскроется, не так, как вы привыкли его видеть. Попробуйте такое. Вот. Мне увиделся аромат дневным, деловым, интимным, даже то есть, вот для себя любимого, почему бы, да? Как аромат выходного дня, когда нужно отключиться, перезагрузиться. То есть, вот немножко от такое от реальности совершить. Ну, и в офис. Он в офис как сдержанный унисекс, как раз вот это вот дресс-код, само то. И в лейринге хорош, да, Оль, согласна. Он идеально просто для лейринга. И он такой скользающий, он нигде он не проявляется как самостоятельный аромат, но усиливает, очень интересный. И еще вот мне увиделся как аромат перезагрузки. Это когда от всего устал и не знаю, чего хочу. Вот такой он немножко настраивает, скажем так, упорядочивает мысли и так побуждаясь задуматься о том, что я хочу, чтобы решить для себя. Вот, еще на, на мой взгляд, он, он даже уместен, будет тренажёр... в, в тренажерном зале. никого не, наду... не, не задушит и не собьется со спортивного настроя. Моя клиентка как-то попросила аромат для релакса, чтобы пахло рельсами. Ага, для... Она меня тогда очень озадачила, я ей предложила, она сказала, как точно, да, Лен, я, я тебя понимаю, твою клиентку понимаю, что аромат, он вот именно атмосферу создает, то есть у нее наверняка рельсы с железной дорогой, с какой-то поездкой, с какими-то новыми ощущениями, с путешествием, скорее всего, ароматизируется, и вот этот релакс, это вот и есть тот релакс, когда хочется обнулиться и набраться сил, то есть вот из какой-то обычной своей действительности. Выбраться и перезагрузку совершить. Естественно, наполнится энергией. Вот, на мой взгляд, аромат хорош для погружения в свой внутренний мир, для нормализации внутреннего состояния и даже прохождения стресса. Аромат релакс, аромат мотиватор и аромат дистанция. То есть вот мне такие увиделись ассоциации путешествия, да. Вот, путешествие, это когда ты не знаешь новое место, ты там никогда не был. Даже если там место, ты всегда был, но каждый раз это место, а, а, это, новый, это новые эмоции, новые люди, новые ощущения, новые картинки. Это очень, такой, прям, аромат классный для него. Поэтому на заметку, когда дизайн пересмотрю, запишу под карандаш, под все эти ароматы. Большое спасибо. Добро спасибо тебе за обратную связь. Я старалась честно дать пользу. И если вам помогло в чем-то увидеть лучше эти ароматы, и прям вообще их увидеть, то прям здорово. Они не заслужены, эти ароматы, скажем так, обделены вниманием порой. И на мой взгляд, не заслужены. Они достойны того, чтобы их носить и пользоваться, и рассказывать о них другим людям и делиться, чтобы как можно больше людей прониклись. Да, ароматы нам в помощь. Ну все, мы, по крайней мере, сегодня, мы разобрали три аромата. Спасибо вам за то, что мы все успели. Вот, у меня было переживание, что мы не успеем сохранить эфир, чтобы уложиться в час. Вот, сегодня мы разобрали три аромата. Ароматы жасмин, аромат пачули и аромат 101. Все они очень-очень интересные. И наш марафон на этом не заканчивается. В следующую среду, 23 декабря, будет прямой эфир который проведет парфюмерный стилист Елена Степаненко. Я всех приглашаю на этот эфир. И я думаю, что будет интересно, и вам откроются новые видения. Вот, Если было полезно, я вас попрошу под постом написать какие-то инсайты. Возможно, вы увидели. какие-то открытия у вас сегодня прям свершились. Буду очень вам... Признательно. Всем спасибо за, за сотворчество. Да, открыла Ольга для себя по-новому. Да, спасибо, Оль. Вот. На этом мы эфир заканчиваем. И до следующей среды Продолжение нашего марафона. Всем спасибо за участие. И на этом мы заканчиваем. Всех обнимаю. Всего доброго.